Итак, цель данной кампании — это создать аудиторию людей, похожих на тех, которые уже оставили нам заявки. Для начала перейдем в Ads Manager и посмотрим, какое количество заявок у нас, в принципе, образовалось, и поймем, каким образом нам лучше создавать эту аудиторию конкретно в этом случае. Перейдем в группу объявлений. И посмотрим результативность за весь срок действия. Посмотрим, какое количество результатов у нас было получено. Вот в этой колонке оно сейчас отобразится. Так, у нас есть 53-54 результата. В принципе, неплохо. Возможно, это будет недостаточно для создания аудитории, но мы сейчас посмотрим, на что ориентироваться. Перейдем для начала в раздел «Events Manager» и посмотрим на пиксель. Параллельно посмотрим, какие аудитории у нас уже есть, которые мы создавали, чтобы понять, как сейчас максимально эффективно сделать. Что если у нас будет недостаточно данных, тех, которые совершили конверсию, мы будем фокусироваться именно на тех, кто уже посетил сайт, тот, кто был на следующей ступени заинтересованности. Смотрим, в созданных аудиториях уже есть похожая аудитория на посетители сайта. Общего размера по России она такая. хотя Нет, это уже не по России. Это по Санкт-Петербургу. И мы посмотрим события пикселей. У нас есть специально настроенная конверсия, по которой мы, в принципе, и отображали эти данные. Итак, вот мы видим пиксель. Да? Видим, что у нас количество лидов здесь отображено, которое автоматически отображается без специально настроенной конверсии.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 И даст мне больше времени для того, чтобы я отвечал на ваши вопросы и подготовил действительно полезный контент. Спасибо и приятного просмотра. Вот как она выглядит. Да, и здесь мы видим, что мы получили всего 45 конверсий. Отличаются данные от тех, которые мы видели в Ads менеджере Что там 54 конверсии, да? не 45, а 54, потому что ввели новые данные по атрибуции, скорее всего, эти пользователи, которые заходили с iOS-устройств. Вот поэтому есть такая погрешность. И нам нужны пользователи, которые заходили на эту страницу. Давайте сейчас создадим аудиторию именно на этих пользователей. Нажимаем «Создать аудиторию». Выбираем пользовательская аудитория, выбираем именно сайт, потому что на сайте у нас установлен пиксель, который эти данные собирает, и двигаемся дальше. Все посетители сайта нам в данный момент не нужны. Нам нужны лиды и люди, или либо люди, посещающие определенные веб-страницы. Вот именно люди, посещающие определенные страницы, нам в данный момент и необходимы. И URL мы выберем вот такой. Именно на страницу. Спасибо, нам нас интересует. Все остальные данные нас не особо интересуют. Давайте поставим 90 дней. Хотя нет, 60. Что, в принципе, мы еще меньше двух месяцев крутим эту рекламную кампанию. И назовем аудиторию. Лиды. «Спасибо» так и назовем. СПС. Исключать людей не будем. И нажимаем «Создать». Итак, как видите, создана пользовательская аудитория. Теперь нам необходим, необходимо собрать данные о людях, похожих на эту аудиторию, максимально. Вот. Так как аудитория не такая большая, и размер аудитории, вы видите, сейчас недоступен, да, размер аудитории, мы сейчас создадим похожую аудиторию и выберем 5%, чтобы эти люди были похожи на 5%, примерно на половину из возможного, на тех людей, которые нам необходимы. Выбираем Россия и нажимаем создать аудиторию. И вот это аудитория в процессе создания. Как только здесь появятся данные, мы сможем ее использовать в наших рекламных кампаниях и дополнительно расширить ту аудиторию, которая уже у нас имеется. Параллельно.. Мы будем запускать аудиторию еще на похожую аудиторию посетителей сайта, потому что это следующая ступень, как я уже сказал. И тут у нас полторы тысячи, вернее, не полторы тысячи, а полтора миллиона человек. И будем ее ориентировать на конкретное гео, которое нам необходимо. На этом, в принципе, все.